Посмотри на свое творенье, посмотри на меня. Отражение черным пеплом ладонь зажми, Оттолкни, прогони, обними. Звездопады поют комертные. Мне хотелось табу с запретами надкусить, Чтоб по венам я, самогрешный из всех приятный, Пустота под подушкой прячется, а душа у петли корячится. Посмотри, что наделал. Смотри, выбей стул на один, два, три. Посмотри, кто я есть. Мне нравится, что ж любая тобой отравится. По земле босиком бежать, мне бы не знать, мне б тебя никогда не знать.